Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Няшев, и это очередной видео-ответ. Сегодня я решил для вас ответить на целую группу вопросов, которые мне поступало за последнее время. Вопросы я объединил, и сейчас примерно расскажу тему, о которой мы поговорим – «А бизнес ли я делаю?». Вообще, какие существуют виды бизнесов? Да? И как мне серьезно относиться к тому делу, которым я занимаюсь вообще, вот как, как избежать ошибки, как создать что-то, что будет действительно похоже на бизнес. Потому что очень многие люди путают деятельность и бизнес. Да? То есть, как бы мы можем вроде что-то делать, но не факт, что мы делаем бизнес. Ну, вот как-то такой примерный вопрос мне поступил. Я на него попробую сегодня ответить. Итак. Давайте начнем вот с чего. Первое, о чем я хочу сегодня поговорить, это о том, какие вообще существуют типы мышления у людей. Потому что предпринимательство требует определенного типа мыслей. И если ваши мысли немножечко, скажем так, не в то русло идут, то вам срочно нужно это менять. Итак, первый тип мышления, который... Первый. Вот у меня единичка такая первый тип мышления от которого нужно срочно избавляться это такой знаете ждун этих людей очень просто понять как правило эти люди приходят из ну из работы то есть вот он всю жизнь работал и тут он пришел и вроде начал бизнес причем такие люди не обязательно приходят в бизнес который я не знаю там через интернет через сеть или еще что то он может свой даже открыть бизнес и ждать то есть как это происходит представьте себе всю жизнь человек работал где-то там ну на кого-то работал и естественно любой рабочий человек как думает о нету начальника, нету там что-то в день прошел и ладно меня не заметили о ее инициатива о исправлять ошибки не это все другие люди. И когда он приходит на работу когда он приходит в предпринимательство в бизнес или еще куда-то, у него это мышление остается, только как он начинает думать, так, я директор, соответственно, у меня есть люди. Трудность какая-то, кто виноват? Люди плохо работают, вперед, и вот он может раздавать только пинки, понимаете? Такие люди не могут построить что-то серьезное, пока не изменят свое отношение. Предприниматель, само слово предприниматель, состоит из слова предпринимать. И если человек не берет ответственность за все то, что он имеет, за все те ошибки, неудачи, которые происходят вообще в его организации, команде, фирме, магазине, где угодно. Нет денег? Это не деньги виноваты, это не люди виноваты, это не менеджеры виноваты, а это виноват тот человек, который не поставил задачи не проконтролировал их, не придумал что-то, что будет привлекать новых клиентов и так далее. Вот если вы к этому не готовы, ну, в бизнесе вам делать нечего. Это очень важный нюанс, да, то есть вы должны, если хотите создавать что-то большое, брать ответственность. Ваш опыт будет расти с учетом, вот скажем так, совершенных вами действий. Итак, первая категория – ждуны. Вторая категория, они тоже очень классные. Они забавные, очень веселые. Я их называю... Сейчас, аббревиатуру, не смейтесь. ХСХДС. Да? Дурацкая аббревиатура, но вы как бы запомните. XXX, да? XXX, люди. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Если в вашей голове такая установка, это тоже не успех. Это тоже сложности. Это очень большие проблемы вам дадут. Поймите один момент, в чем плох вот, этот вот, вот эта установка по жизни. Когда человек думает, что лучше него никто не сделает, он все будет делать сам. Он обречен на это. У него мысли так настроены. Соответственно, наверняка вы видели таких людей, предпринимателей, у них свои магазины и так, далее, и так далее. Они там выполняют все функции. Он уборщик, директор, охранник, продавец, я не знаю, еще кто-то. Он, он, он выполняет все функции. И когда к нему кто-то приходит, он начинает любого человека сравнивать с собой. «Ой, ты не доделал», «Ой, ты плохой». То есть он видит только негативные стороны. Он, человек, как быстро гасит, человек уходит, он думает, «Все, вот а в очередной раз убеждаюсь, что лучше меня ну, никто не может сделать». Ну, все, человек попал в ловушку. А К чему еще грозит, вот, скажем так, данный подход – к тому, если мы берем командную работу, да, вот, ну, давайте рассмотрим прям конкретно наш пример. Многие из вас строят организации. К чему это может привести? К тому, что вы будете вечным продавцом. Вот просто вечный продавец. Что значит вечный продавец? Давайте так, я многие команды по сетевому консультировал, конс, ну, кон, продолжая консультировать с каких-то, ну, там, обращаются ко мне знаете, с чем они все сталкиваются? У них есть одна политика. Приглашай. Давай, давай, давай, давай. Вот, вот много, много, много. Понимаете? Представьте себе, если, ну вот возьмем фирму какую-то. Вот, ну любую, просто фирму. Мы же делаем бизнес, это очень важно. Внедрить а, именно бизнес, четкий работающий бизнес в любую структуру. Тогда все начнут работать. Представьте, если, например, вот у нас фирма, там крупное какое-то предприятие, да, завод или еще что-то. И вот на, на, в один завод требуется, ну, я не знаю, там, тысяча сотрудников. Тысяча. Не просто они требуются, они должны занять каждый свою нишу. А мы в этот завод нагнали 5000 людей. Что будет с этим заводом? Хаос, правильно? Никто не будет знать, с чем он должен делать. Вроде как бы все на своем месте, но в то же время теряется понимание, где структура, где иерархия, где планирование, где какие-то моменты, где задачи, которые каждый человек должен понимать, выполнять в срок. Где человек, который контролирует их, об этом я чуть позже расскажу. Да? Но вот вечные продавцы это те, кто будет всегда-всегда продавать. Сейчас я вам расскажу пример, почему с точки зрения математики и бизнеса быть вечным продавцом невыгодно. Итак, давайте представим следующий нюанс. Есть мастер, просто супер человек, у которого связи, у которого талант просто от природы, от вселенной. У него золотой, я не знаю, голос, бархатный голос, у него убедительные речи, горящие глаза. Это просто бог, гуру продаж. Он делает тысячу продаж в месяц. Вот тысячу единиц в месяц он бахает. Таких, как он, ну, единицы. Один из ста. Это, это, это гуру просто-напросто, понимаете? За его талантом гоняются просто, я не знаю, десятки, сотни компаний. Они готовы платить ему колоссальные деньги просто потому, что он такой один. И есть я? Я, да? Я самый простой, обычный парень. Ничего выдающегося. Максимум, что я могу сделать в месяц, 50. Все, это мой потолок, это для меня просто достижение. Естественно, нас сравнивать ну, просто невозможно. Мы с ним как бы, ну, друзья, коллеги, он спрашивают: что, сколько ты сделал, 50, 50, лошара. Ну, а я ему говорю, ну, чувак, ну, круче тебя же только лестницы, яйца и горы, да? Вот. В следующем месяце... Он делает тоже тысячу. Это его работа, понимаете? Он каждый месяц делает одни и те же действия. Он профессионал в этом. Я делаю 50. Но в следующем месяце я уже выполняю другую функцию. В этом заключается прелесть. Я расту. Он тоже растет, но он растет в одном русле. А у меня меняется именно действие. У меня работа не рутинная, как у него. У меня, допустим, есть вот, ну там, ну пускай там, два моих человека там. Ну, два пускай будет, да, пускай будет два. Соответственно, здесь какой ключевой момент? Я понимаю, что мне теперь нужно им помочь. Справлюсь ли я с этим? Сделаю ли я тысячу? Нет. Но я умею делать 50. И я умею делать их хорошо. 50 сделают все мои люди. Вот просто каждый сделает. Этот сделает... Может и больше. Могут ли быть люди в моей команде лучше, чем я? Да конечно могут, в этом и есть прелесть. Он может сделать 70, 80, даже 100. Это классно, мне его только чуть-чуть направить нужно будет. А другой человек может быть хуже меня. Он под природе может сделать только 20 или 30, но я ему этого не дам. Я его научу делать 50, то что умею делать сам. Соответственно, я уже работаю с людьми, я выполняю другую функцию, рост. Я сделал в месяце, ну пускай 100. В следующем месяце он опять делает 1000, он просто, ну он, он бог, маэстро. Я в следующем месяце делаю 200. Но чем я занимаюсь в следующем месяце? У меня уже есть люди, и я начинаю работать с ними, я выполняю другую функцию управляющего. Я ни разу этого не делал, мне уже это интересно. Я уже смотрю, а, нет, смотри, ты со своими плохо общаешься, вот это не доделал, вот это не доделал. А, вот это, вот это, иди проконтролируй, там он плохо говорит. Я не продаю, я выполняю функцию контроля. Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, я смотрю, чтобы тот хорошо пообщался, этот здесь, мне собирается информация, я ее анализирую, все дела. Я запускаю самое ценное, что может быть в бизнесе. Я трачу свое время... То есть, что такое управление? Это когда ты тратишь 4 часа собственного времени, а продуктивность у тебя вырастает ровно в 4 раза, потому что у тебя людей больше. Задача управляющего человека запустить именно трудочасы часы его команды. Я один 4 часа, там 6 часов управления запускаю, 60, 70, 80 рабочих часов в сутки, понимаете? Потому что я контролирую людей. Могу ли я 80 часов в сутки работать? Нет. Но если я хорошо управляю, я это могу сделать. И именно 80 часов в сутки приносят мне прибыль. Это бизнес. В следующем месяце я уже делаю, ну, пускай там 400, Понимаете? Он снова делает тысячу. И вот здесь очень важнейший момент. Именно недолговидные, именно, ой, недолг, ну, вот, которые не умеют дальше смотреть, люди вот на этой черте и ломаются. Потому что когда вы запускаете командное действие, когда вы запускаете синергию, что происходит? Мы все хотим мгновенный быстрый результат. Не обладая талантами, как этот человек, мы хотим сразу, чтобы у нас прям через месяц, через два мы уже были гениями и успешными миллионерами. Но это невозможно. И вот до этой черты многие ломаются. Ой, мы уже столько, ой, а у нас еще нет того, что мы хотим. И люди упрыгивают в другую сторону, не понимая, что они дойдут ровно до этой же черты. Я запускаю самое классное. Таких, как я, 99 из 100 их большая часть и моя задача представьте если он один из ста делает такие результаты то если хотя бы мой минимальный результат запустить на всех этих людей вот что такое бизнес который построен на работе с командой но ну, а теперь давайте дальше математика продажи увеличиваются мой контроль растет я выхожу на другие функции и в следующем месяце я делаю 800 когда я ему говорю, что у меня, у меня 800, он в шоке. «Как у тебя 800? Ты охренел? Такого быть не может». Я говорю, ну да, я это сделал. Не один, но я это сделал. Он пытается со мной соревноваться. Теперь внимание. Самое интересное, математика, цифры самые честные. Чтобы ему увеличить результат, ему нужно тратить собственное время. Ему нужно потратить свое личное время, которое на выходных, не спать или еще что-то, чтобы его продуктивность принесла результат. То есть, чтобы сделать ему 1200, он должен потратить личное время, не спать, не есть, выходные и так далее, чтобы увеличить свои продажи. Мне достаточно тратить небольшое количество времени и просто сконцентрироваться на постановке задач и на контроле их выполнения. Я трачу меньше часов, но запускаю больше труда часов. Я делаю 1600, и он в шоке, он не верит, а мне уже все равно. Дальше происходит следующий момент, математика вам показывается, он делает то же самое, а я делаю 3200, что ему никогда не сделать, 6400, что для него просто космос. Это бизнес. Понимаете? Именно поэтому вы не должны быть в этой категории людей вечных продавцов. Потому что вечный продавец будет максимум делать вот то, что он, ну скажем так, его средний показатель. И только научившись правильно работать и строить менеджерскую систему, только научившись строить структуру в бизнесе, вы научитесь делать... Большие именно продажи компании. Причем эта схема работает везде. В обычном бизнесе, в магазине, в сетевом, где угодно. И сейчас мы переходим к самому интересному. Как же быть человеком большого бизнеса? Как создать структуру и систему, которая будет приносить вам деньги, а вы превратитесь в самого настоящего управляющего своей собственной фирмы или компании? Не переключайтесь, как говорит Малаков. Поехали дальше. Итак, мы с вами рассмотрели два типа людей. Это э, ждуны и хочешь сделать хорошо, сделай сам. Третий тип, это, знаете, это большой бизнес. Что же такое большой бизнес? Как это запустить? Как мыслят эти люди? Вот прежде чем к этому приступить, я вам хочу рассказать одну Такую, знаете, фразу, которую в свое время сказал Джон Дэвис Ротфеллер. Он сказал, лучше я буду получать 1% от 100 людей, чем буду тратить 100% своего времени. Вот это очень важный ход мыслей, который вы должны понять. Любой крупный предприниматель, когда набирает себе, скажем так, сотрудников и работников, он изначально понимает, что они... Должны быть умнее его, продуктивнее его, но он умеет все это организовывать. Это важно. Что же делать и как понять вообще, что, би что ваш бизнес, ну, скажем так, немножечко находится в такой стадии болотца. Итак, смотрите, что происходит чаще всего во многих сетевых командах. Итак, произошел какой-то первый импульс. Набралась масса людей. Масса приходит на идею, на ажиотаж, на эмоции. Соответственно, первая масса набирается. Но, как правило, эта масса набирается ну, хаотично. То есть нет никаких структур, систем, которые производят набор. То есть масса просто пришла. Но дальше у людей проходит какое-то время, если эту массу не обрабатывать правильно, как это делать правильно я сейчас расскажу, то эмоции уходят. И человек начинает смотреть вокруг. Он думает, а что, где, чего. Он не понимает, что делать, какие его первые шаги, как это все должно работать. То есть он не получает инструкцию. Большинство людей, 90% людей, хотят и мечтают получить, знаете, инструкцию к жизни. Инструкцию к использованию мозга. Как мне сделать это, пошагово и так далее. И вот тут начинает у многих, опять же, ну, скажем так, сетевых команд, которых я консультирую, проблемы. Масса-то есть, что дальше с ней делать? Вроде заработали деньги, денег заработали много, но потом что происходит? Доходы-то падают, количество людей растет, а доходы падают. Или остаются, знаете, на таком небольшом уровне, и человек думает, что же делать? И тут начинают придумывать разные какие-то акции, какие-то вещи, еще что-то, еще что-то. Это называется менеджерский коллапс. То есть я не говорю какие-то умные вещи. Этому учат в университете управление. То есть это реальная наука управления. Это используют в государстве, в крупных компаниях. То есть я не говорю сейчас какие-то свои, там, знаете, там супер там, надумки. Это факт, это, это наука такая. Любая структура, любая масса, даже если мы возьмем слово структура, она должна быть структурирована и классифицирована. Как исправить? Да? Вот э, я в свое время, 3-4-5 лет назад, я консультировал все эти команды. Я приезжал в город, там собиралось количество людей, я смотрел их ошибки, и за 3-4 дня я исправлял, ну, скажем так, те проблемы, которые там накапливались. С чего я начинал? Я вам поделюсь, я вам поделюсь только вот с опыт, который сам имею. Итак, первое. Классифицируйте. И структурируйте, структурируйте то, что у вас есть. Поймите, что у вас есть на данный момент. Без иллюзий, без розовых очков и так далее. Ну, Давайте такой вот прям наш вариант рассмотрим. Итак, первое. Вы должны понять, что вы имеете. Бизнес, от, бизнес строится только на анализе. Итак, я понимаю, что у меня есть, например, команда... Из ну, 100 человек. Давайте 100 человек возьмем. Небольшую команду. 100 человек. Соответственно, сколько у меня неоплаченных? Неоплаченных. Я их записал. Пускай у меня будет неоплаченных 40. Дальше. Сколько у меня людей, которые купили, например, минимальный пакет? Basic. Ну, пускай их будет 20. Сколько у меня на больших пакетах, например, от стандарта, стандарт, Профи и VIP. ну пускай будет еще, сколько тут останется, 60, ну пускай будет еще там, 30, да, и кто у меня из стандарта профи и VIP активные, да, мой актив, ну пускай их будет еще 10. Все, я понимаю, фронт своей работы. Дальше, я с этими 10 активными людьми должен обработать остальную массу, мы должны распределить, кто чем занимается. Первое. Я для себя выявляю те объекты, которые приносят мне прибыль. Мы делаем бизнес. Знаете, есть такое понятие, когда создается любая коммерческая организация, ее основная задача – получение прибыли. То есть я не говорю, что сюда все пришли, например, там, за коммерцией. Нет, у нас потрясающий продукт, у нас очень классный продукт, учитесь. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые пришли сюда делать именно бизнес. Мы с вами о бизнесе говорим. Мне нужно понять, по какой причине эти 40 человек еще не купили у меня продукт. Это ну, в любой системе продаж называется обработка лидов. Если вы не обрабатываете свои лиды, у вас не будет идти прибыль. То есть по-хорошему к вам заходят постоянно люди, которые интересуются, но их до конца не обрабатывает. До конца не работает система менеджеров, которые добивают, скажем так до конца сделку. Что я сделаю? Я с этими людьми должен связаться. Многие сейчас зададут вопрос, как мне это сделать? Очень просто. Я же структурировал все свои 100 человек. Я понимаю, что у меня 10 активных, они находятся в разных системах. Я понимаю, что у меня есть возможность связаться, там есть чат, не чат сделать. Зад... Скажем так, есть задача, ее надо решить. Можно собрать этих десятерых и провести мозговой штурм. Поставить задачу, нам нужно вот этих 40 вывести на вебинар, поговорить с ними. И дальше что? Выходит продавец и добивает. Из этой классификации 40 человек, у меня, допустим, вот сюда переходит на покупку минимум, переходит еще, ну пускай 25. Понимаете? То есть у меня пошел ход действий. Дальше мне нужно обработать минимум. А почему он купил минимум? Что им не так? Что он не понял? Где у него еще сомнения? Какие перспективы он для себя не увидел? И я начинаю как окно Авертона двигать вот сюда, к максимуму, к активности, отрабатывая возражения. Бизнес в продажах работает следующим образом. Лиды. Обработали, что-то осталось здесь, этих мы продолжаем обрабатывать. Мы подписываем и выдаем им какой-то контент, статьи, мы что-то им даем полезное, подогреваем. Раз в неделю выходим с ними на связь, спрашиваем, что понятно, что непонятно и так далее. У них просто есть какие-то возражения. И если бы каждый человек, живущий на планете Земля, усвоил, понял нашу идею, он бы был вот здесь. Ему просто не хватает маленьких пазлов, чтобы в его голове полностью нарисовалась искренняя, потенциальная, колоссальная возможность именно для себя. Он ее не увидел. В этом его проблема. И дальше мы начинаем работать и делать продажи, друзья мои. Это бизнес с продажами связан. Все, 20, минимальный пакет, его нужно перевести сюда, минимум на профи, минимум на стандарт. Почему? Люди не увидели для себя. Деньги? Деньги не могут быть проблемой, друзья мои. Если сегодня каждому человеку сказать какую-то возможность, которую он увидит для себя, я вам пример такой расскажу, давайте представим так. Вот я в свое время работал в одной ну, го гос госкомпании, госучреждении. И мы закрывали одного чиновника, я потрепался, да, чуть-чуть. И, значит, этому чиновнику нужно было за ночь продать одну квартиру и две, две, по-моему, очень дорогих машины. Естественно, чтобы это произошло за ночь, он цену снизил в пять раз. Теперь просто представьте, я вам расскажу пример, который вот прямо у меня на глазах произошел. Я сам хотел, но просто мне нельзя было. Он продавал э, на тот момент, это лет 7-8 назад было, Volkswagen Тигуан, по-моему, ну серьезная, вся фаршированная, все она стоила порядка что-то 2-3 миллионов, он ее продавал за 800 тысяч, нулевую, она у него шла за полтора часа, человек таксист, собрал деньги, ночью всех обзванивал, понимаете, занимал у всех по копейке, по тысячу, но он собрал. Если бы каждый человек понял, глубинно понял для себя возможность, он по-любому бы сделал все необходимое, чтобы зайти на пакет «Максимум и профи». Итак, разобрались с этим. То есть здесь бизнес должен работать. Идем дальше. Как же еще мне запустить еще некоторые моменты? Это называется планирование. Без планирования ни один бизнес работать не будет. Без постановки четких задач на каждого человека, чтобы он понял эту задачу, чтобы он понял, почему он ее должен сделать, как он ее должен делать и какие использовать ресурсы для этого. Сейчас расскажу. Итак, планирование. Я расскажу, как делается планирование для сетевых да, лидеров. Естественно, есть планирование для традиционного бизнеса, но мы, скажем так, записываем видеоответ для тех людей, которые сегодня в нашем сообществе строят бизнес, связанный с сетью. Ну, то есть, если вы делаете действительно бизнес. Итак, смотрите, как я это всегда делал сам. Первое. Вы должны понять и увидеть картину, что и кто у вас делает. Какой человек какую функцию выполняет. Итак, первое. Структуре. Структура. Структурируйте свою систему. Структурируйте свою организацию. У вас есть несколько типов людей. Первое это, ну скажем так, по заводу опять же давайте сделаем. Станки. Да? Плохо звучит, мне тоже не нравится, но это факт. То есть это люди, которые должны заработать свои первые деньги. Именно должны. Они это еще не понимают. Они пришли, потому что услышали где-то хорошую эмоцию, где-то вы на них чуть-чуть поднадавили, поднажали, сделали. Они пришли к вам. Вы взяли за них ответственность. Теперь они должны заработать благодаря вам. Соответственно, допустим, из 100 человек у меня 30 новички. Они еще не видели ни свои деньги, ничего. То есть они должны заработать. К этим 30 есть еще плюс там, 20 людей, которые уже давно, но тоже не заработали. Или не зарабатывали, или до конца не заработали. То есть не заработали какую-то первую, опять же установленную мной, сумму. Вы должны устанавливать минимальную сумму заработка вашего новичка. Дальше я что понимаю? Эти люди должны ну, делать определенные действия. Ставить встречи, доработать свои лиды. Да, лиды это вот, скажем так заинтересованных людей но которых чаще всего мы забываем второй момент эти встречи должен кто-то проводить структура то есть у меня есть не все это очень важный нюанс есть определенные люди которые должны проводить встречи до да? встречи ну, презентатора назовем их так причем каждый презентатор должен пройти проверку у руководителя он должен скажем так Руководитель должен быть уверен, что этот правильно ведет встречу. Он правильно отвечает на все вопросы. Он не вводит человека в заблуждение, а дает нужную, правильную, идеологически правильную информацию. Дальше, следующий момент. Люди, которые контролируют, как прошла встреча, что делается, которые обучают новых презентаторов и так далее. И есть человек, который все это контролирует, который собирает всю информацию, и понимает, что, ага, так, вот сейчас эта встреча прошла, как она прошла? Надо мне спросить, так, а на что договорились? Как вы договорились? Завтра будет еще встреча? Нет. Так, вот здесь еще две встречи у меня прошли. А почему это сорвалось? По какой причине? Эта встреча сорвалась, то-то, то-то, то-то. Тот. Ага, ясно, значит, этот человек не умеет правильно назначать встречу. Он не умеет правильно отрабатывать определенные возражения. А дай-ка я вот еще у меня таких 3-5 человек организую специально вот сюда, вот э, там, организую специальные скайп, и у меня вот тут есть человек, который хорошо это обучает. Я организую рабочие процессы. Понимаете? Как делаем планирование? Мы структурировали. Теперь мы не пишут уже все. Планируем. Что значит планируем? По сути дела, это та же самая классификация, структурирование, только уже с постановкой задач который человек должен выполнить. Я это делал так и советовал людям делать так. Нарисуйте. Ну, во-первых, знаете, как сделайте. Поймите очень простой э, такой, знаете, совет. Это отдельная тема. Я вот, кстати, если э, кому-то нравится то, что я рассказываю, в комментариях, пожалуйста, напишите, что да, нам это нужно. И я поэтому с удовольствием записал бы прям отдельный курс. Он ну, большой такой получится, прям вот. Вся-вся-вся структура будет расписана, что, как, чего, по шагам это все делать. Значит, вы должны понять, что не все люди хотят делать бизнес. Это их право. Кто-то будет учиться, да, то есть сразу как бы разделите учеников и не трогайте их. Они учатся классно, здорово, не надо их трогать. Кто-то просто пришел посмотреть, ну, это тоже замечательно. Кто-то пришел тренер и так далее. Планирование делаете только с теми людьми, которые хотят делать именно бизнес. Сделайте очень такой, знаете, жесткий требовательный отбор, каким образом, например, смотри, ты либо учишься, да, там присутствуешь и дела, но вот есть у нас закрытая группа, там мы делаем ну, реально серьезный бизнес, там мы открываем офисы, делаем, там другие деньги приходят, поверьте мне, там реально другие деньги приходят. И вы эти деньги планируете, вы знаете, сколько плюс-минус 100 евро, долларов вы будете получать. Это прогнозируемое все. Соответственно, сюда заходят только те люди, которые готовы делать реальный бизнес. Которые готовы погрузиться на 100% сюда. Так вы постепенно будете формировать отдельную команду, с которой вы будете вершить просто, просто космические результаты. Сопустим, у вас на бизнес ну, есть, я не знаю, 15-20 человек. Вот так, там у этого вот такая ситуация, у этого вот так, вот так, вот так и вот так. Ну, допустим... Вы нарисовали только активных лидеров. Активных, ничего другого. Ни покупателей, ни учеников, только те, кто пришел на бизнес. И дальше вы ставите задачи конкретно каждого человека. Вы спрашиваете, вот с этим человеком вы, допустим, делаете планирование. И говорите, расскажи мне про него. Что у него? Ну, у него все нормально, все дела там и так далее, и так далее. Он по-хорошему, но уже есть какая-то команда. Ведет ли он сам встречи? Нет, он боится. Почему он боится? Я сразу, как управляющий, вижу проблему. Вот у этого человека есть, скажем так, потенциальный, готовый уже, заработавший деньги лидер, но он боится вести встречи. Соответственно, что значит происходит в этой структуре? Ответьте мне. Этот ведет вот тут все встречи. Именно из-за этого у него дисбаланс вот тут. Понимаете? Потому что этот человек не включился вовремя, а этот его жалеет. И, соответственно, из-за того, что он решает его проблемы, он не может решить проблемы свои. Я вижу, что вот с этим мне нужно провести определенную беседу. Я прям здесь себе в пометочках «надо» или задачи на неделю». Первое «Вася», «Вася скайп» сделать презентатором. Все, это задача номер один. Понимаете? Его задача сконцентрироваться сюда, чтобы этот заработал деньги. Чтобы вот так произошло. И я ставлю задачу, почему этот человек не может что-то делать. Не может, ну, немножечко ему надо помочь. Прошел планирование. Я ставлю каждому человеку, сколько он должен для достижения нужного результата, сделать действие. Например, чтобы этому сделать примерно столько, делать три действия в день. Все, три действия в день пошло. Этому нужно помочь вот этим. Соответственно, вот эти люди должны делать там по два, по три действия в день. И я считаю, сколько на его структуру у меня получается действий. Здесь там э, 9 действий в день. Тут пускай результаты примерно такие, чтобы эти все получили. Раз, два, три, четыре, э, пять, шесть. Тут получается 12. Ну, к примеру. Все, я понимаю, что вот эта структура должна мне давать... 21 действие в день, это норма, и дальше я примерно просчитываю, сколько заработает этот, если выполнит данное требование. Я прямо ему говорю, ты заработаешь ну, там, примерно там, 0,1 биткоина, в долларах это столько-то, столько-то. И делайте планирование еженедельное. Не ставьте задачи на месяц, месячные задачи сложно выполнить, понимаете? Делайте это все еженедельно. Это быстро проходит, человек включается и, ну, скажем так, задачи быстрее выполняются. Потому что когда на месяц ставишь, три недели человек телится и в последнюю неделю он все равно работает, ну, вот как нужно. Каждую неделю. Я говорю тебе, вот, допустим, там тысяча долларов за неделю хватит, да, но тебе нужно поработать. У меня все задачи прописаны, кого собрать, кому что непонятно, я все проанализировал. Я вам сейчас так вкратце рассказал, да, потому что это действительно это целый, ну, это целая наука, и я очень хочу с ней поделиться. Еще раз напомню, если кому понравилось, кто хочет данный курс, пишите в комментариях, я тогда запишу этот курс. Друзья мои, это бизнес, структурируйте, планируйте вот опять же, я расписал, я планирую, сколько у меня он будет зарабатывать. Я таких пять структур расписал, у меня 5-7 планированием с лидером, у меня вся информация на руках, мне все остается делать. Каждый день они мне присылают смс-ки, план и факт. По плану пишут, столько-то, столько на столько на завтра запланировано, столько-то сегодня прошло. В этих отчетах что я буду видеть? Я в этих отчетах вижу целую проблему, которая будет в той или иной команде. Простой пример. Приходит мне план. 30 встреч, 20, например, повторных встреч, 10 продаж. А вечером приходит еще одно смс, где я вижу факт, что по факту прошло. Из 30, из 30 запланированных у меня прошло 7. Из, например, 10 продаж у меня прошла одна цифра. Вы сразу понимаете, что в этой команде проблемы... И вы как управляющий созвания все говорите, а в чем, в чем слушать, из 30 у тебя состоялось 7, а у кого отменились, ага, фамилии, все дела. Я сразу понимаю, что туда нужно человека, который поможет и подскажет, как правильно отрабатывать возражения и назначать встречи. Я подсчетом вижу болезнь, понимаете? А когда я вижу болезнь, я нахожу лечение. Этим и занимается управляющий и предприниматель. Друзья мои, я могу об этом говорить очень долго, видеоответ у меня заканчивается, вы уже <смех> извините, иначе меня понесет, понесет. Делайте бизнес, делайте серьезный бизнес, иначе, ну, смысл вот вашего пребывания здесь. Давайте будем с вами серьезными предпринимателями, которые просто захватят рынок обучения во всем мире. Всего вам доброго, пишите свои вопросы в комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуски, наши новые выпуски и наши новые видео на нашем канале. Всего вам доброго, успехов и продуктивности. Пока-пока.